Всем привет, ребят! Извините за то, что так давно не выпускал ролики. Я хотел сделать небольшой аэрбрендинг канала, да и плюс, я хотел для вас запилить новый проект. Но, походу, мне что-то не вышло сделать новый проект, потому что вызовы духа и прочее хрени, она на самом деле... херня какая-то, на самом деле. Ну вот, в общем, прикол. Это я так думал буквально два дня назад, даже три дня назад, до того, как все ересь началась. Три дня назад я начал вызывать духов на горе Кристора. И что я могу сказать вам? У меня ни хрена не вышло. Но спустя два-три дня у меня начались какие-то звуки непонятные дома. Я сам в это поверить не могу, честно. Я... Ну, то есть я реально в это поверить не могу. Потому что я сейчас, во-первых, я один живу дома. Во-вторых, я не верю в такую хрень. И в-третьих если что-то вообще будет происходить, я сделаю очень крутое. Я запишу для вас это на видео, чтобы вы могли это лицезреть. Вот даже сейчас. Отвечай, я, я что-то слышал. Так, эээ... Я не знаю. Я постараюсь на Adobe Audition все шумы убрать, и если хоть какие-то шумы останутся, я это все увеличу в звуке. Сейчас посмотрите то, как я пытался вызвать кого-то. Не знаю, может, вам будет интересно это посмотреть. И я буду держать вас в курсе, наверное, всех событий, потому что это прикольно. У меня никогда такого не было. И я не знаю, это что-то реальное или это плод моей дурной фантазии. Так, все, все Берите, снимаешь? Берите. Да, Серега, пошла запись. Не знаю, делай что хочешь. Зачем мы вообще сюда приехали? Затем, чтобы посмотреть, мы вызовем что-то с этим приколом или нет? Мне кажется, психушку сейчас вызовем. Ну и что, вызовем психушку? Посмотрим. Ну, давай. Ну. Ладно, а то камера работает. Камера сразу. там все работает. Не волнуйся Ладно, за технику. Ладно, чуть немножко подспешу, За себя потому, нифига не видно. Тебе помочь? Нет. А, получи. Я тебя ненавижу. Мы хоть раз что-нибудь... Сережа, стали... ты задерживаешь... Серега, На это суфит, все равно какая-то... Вы... Ладно, Эй, кофе. Будем лошадь. тогда читать. Omnia men mectu orto, fugerit invida, aestem carpem quanum credo Bonium imitus es dimuntum facti, per aspera ad sactra. Amius plato sed magis amica es verdus. Арслонга vita brevis, коргио аргусам, экстравис сайенто аргетинum remum momentum pender, дура лекс, эранден human est, homu homius leptus, ab ovo, abius omen, ab urte. ad gresas. ad Все! Серёга, это какая-дичь. то дичь. Зачем мы сюда приехали? Блин, дождь еще идет. Да что да вызвал? Что? Да, дождь вызвал, походу. <свят> Блин, это развод. Так это херня дичь вообще для школьников. Это кидало его. вся жизнь твоя. Печально. <свят> вообще скажи. Ладно, пофиг.